Приветствую! Семья канала Немиркин. Добро пожаловать на очередное видео. Ваша любовь и поддержка позволили нам послать вам еще одно богатство повседневной психологии, и мы хотим поблагодарить вас за это. В общем, спасибо вам. Итак, давайте начнем. Какие вещи раздражают вас, как интроверта? Мы провели опрос среди наших подписчиков. Вот что они считают раздражающим. Люди жалуются на то, что я интроверт. Светские беседы. Люди считают меня грубым, когда я прошу дать мне время побыть одному. Кто-то говорит мне, чтобы я больше говорил, а потом перебивает меня каждый раз, когда я пытаюсь это сделать. И быть вынужденным общаться с людьми, с которыми у меня нет ничего общего. В мире, где экстраверсия считается ключом к успеху, интровертам очень трудно найти свое место. Начиная со школы и заканчивая поиском работы, вы услышите, что лучший способ – это посещение вечеринок и мероприятий для налаживания контактов. Кроме того, описание вакансий обычно требует, чтобы люди были очень общительными, любили быть в центре внимания и работать в команде. Так что если вы чувствуете себя аутсайдером, из-за этого убеждения не падайте духом. Есть много таких же людей, как и вы, которые разделяют ваши чувства и проходят через те же трудности. Чтобы доказать это и, надеюсь, помочь вам почувствовать себя лучше, зная, что вы не одиноки, вот шесть проблем, с которыми могут столкнуться только интроверты. Первое. При знакомстве с новыми людьми вы кажетесь застенчивым. Какое первое впечатление вы производите на людей? Обычно вас называют застенчивым, когда вы встречаете новых людей. Правда в том, что если вы тише большинства людей, то вполне логично, что при первой встрече люди будут воспринимать вас как застенчивого человека. Проблема возникает, когда люди предполагают о вас что-то только потому, что вы тише, например, что вы недостаточно уверены в себе или что вы что-то скрываете. Это может быть особенно плохо на собеседованиях, поскольку рекрутеры обычно ищут людей, компетентных в своих навыках, и ошибаются в вашем первом впечатлении. Второе. Вы предпочитаете избегать вечеринок и больших общественных мероприятий. Вы когда-нибудь замечали, что чувствуете себя более одиноким во время вечеринок или общественных мероприятий, чем когда вы находитесь в одиночестве? Может быть, для вас быть затворником — единственный выход? Хотя это может показаться противоречивым, это обычная проблема для интровертов. Когда бы вы не пошли на вечеринку или общественное мероприятие, вы будете чувствовать себя так, будто вас отделяет стена от других людей из-за большого количества светских бесед. Кроме того, светские разговоры заставят вас чувствовать себя крайне скучно, как будто вы тратите свое драгоценное время. Это две достаточные причины, по которым вам лучше не ходить на вечеринки или общественные мероприятия. Номер три: вы чувствуете себя недооцененным. Вы когда-нибудь чувствовали, что люди игнорируют вас в комнате только потому, что вы не говорите так много как другие, это одна из самых распространенных проблем интровертов. Будучи интровертом, вы обычно меньше говорите, потому что не знаете, что сказать или вам нечего сказать. В результате люди плохо знают вас и недооценивают ваши навыки и возможности. Вот почему, даже если вы подходите для работы, кто-то другой получает повышение благодаря своим социальным навыкам, а вы чувствуете, что вас пропустили. Номер четыре. Вы считаете, что работа в команде обременительна. Чувствуете ли вы, что групповые встречи для вас контрпродуктивны? Вам легче работать в одиночку, чем координировать свои действия в группе. Это одна из проблем, с которой вы, как интроверт, можете легко справиться. Вы гораздо продуктивнее работаете в тихой и уединенной обстановке, поскольку сосредоточиться на задаче, когда вокруг вас разговаривают люди, очень сложно. Кроме того, в отличие от мнения о том, что присутствие окружающих лучше для вдохновения, вы более креативны и у вас появляются новаторские идеи, когда вы находитесь в одиночестве. И поэтому тот факт что компания обычно предпочитает командных игроков, а не индивидуалистов, превращает эту работу в борьбу для вас, даже если результаты идей, которые вы выдаете, лучше. Номер пять. Вы чувствуете себя крайне неуютно, когда находитесь в центре внимания. Насколько комфортно вы чувствуете себя, находясь в центре внимания? Хотя это нормально — чувствовать дополнительное давление, находясь в центре внимания. Ведь за вами наблюдает больше людей, чем обычно. Будучи интровертом, вы будете стараться избегать выступлений в группах или публичных выступлений любой ценой, потому что вы не выносите, когда внимание людей сосредоточено на вас. Вы предпочитаете беседовать один на один. И даже тогда вы предпочитаете говорить не о себе. Вам даже неловко разговаривать со знакомыми, потому что они всегда будут задавать личные вопросы, которые, по вашему мнению, их не касаются. Номер шесть. Вы предпочитаете все делать сами. У вас заплетается язык, когда вы просите о помощи. Вы когда-нибудь тратили так много времени на то, чтобы сделать что-то, что можно было бы легко решить, если бы вы просто попросили кого-то помочь вам? Не потому ли, что вы боитесь, что о вас подумают в результате? Как интроверт, вы ненавидите просить о помощи. И главная причина этого в том, что вы боитесь показаться глупым или неспособным сделать что-то. В итоге вы теряете много драгоценного времени просто потому, что предпочитаете все делать сами, а не просить помощи у других. Важно осознавать, что трудности, через которые вам приходится проходить ежедневно, скорее всего, являются трудностями, с которыми сталкивается большинство интровертов в любом другом месте. Поэтому, пожалуйста, знайте, что вы не одиноки в борьбе с этими трудностями, и начните принимать тот факт, что существует больше подходов к жизни, чем экстравертный подход. Это не ваша вина, и никто вас в этом не обвиняет. Владейте собой и позвольте другим оценить вас. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о том, как вы можете бороться с интроверсией. Описывает ли что-то из перечисленного ваш опыт? Если хотите, оставьте ниже комментарий о ваших встречах. Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться любыми своими мыслями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с теми, кто борется с этой проблемой. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на кнопку уведомлений, чтобы получать новые видео. Супер спасибо за просмотр и до скорой встречи!